Это очень важный, оказывается, инструмент, очень значимый инструмент, уметь распознавать правду. Информация в сознание человека приходит не сразу с моментом рождения. Информацию мы набираем и это не секрет Польшинеля и никакая не тайна, которую я сейчас перед вами не раскрыл, вы сами это прекрасно знаете, но давайте посмотрим на этот процесс немножечко с другой стороны, с очень важной стороны насколько важна правда для формирования картины реальности, к чему-то мы воспринимаем на веру то, что кажется правильным, достоверным, логичным. Правильным, достоверным и логичным мы воспринимаем обычно то, что соответствует нашим глубинным ожиданиям с одной стороны, укоренившимся верованием с другой стороны, а все это вместе, как-то отражается на картине мира. То есть, если в ментале есть соответствие, то информация, которую мы получаем, кажется нам более правдивой, чем и какая-либо другая. Мы воспринимаем реальность, сравнивая ее со своей картой, находящейся в ментальном теле. Из реальности приходит информация, которая описывает, какая она. Мы находим соответствие в ментале и таким образом оцениваем эту реальность сообразно собственной карте. Но эта информация может быть как раз той самой клиповой кусочком, никак вообще не связанной с общими процессами и событиями. Совсем нет у нее ни начала, ни конца. Она вот где-то вырезана посередине, как клип. И мы этот клип обнаруживаем где-то в своем ментале, но этот клип в нашем ментале привязан все-таки к чему-то. И мы к этому клипу, автоматически прикручиваем начало и конец, которые есть в нашем собственном ментале. И он становится для нас правдой, хотя на самом деле такой правдой не является. Он не отражает реальность, это всего лишь осколок, отражение в осколке зеркала. И по нему мы что-то что внутри себя достроили. События последнего времени предложили вам эксперимент. События последнего времени сказали, смотри, вот сейчас происходит событие, ну вообще катаклизм. У тебя в ментале такого точно нет, ну точно нет. Может тогда, когда ты читал, ну вот лично переживать? Нет, нету. Но мы тебе даем варианты, много вариантов. Выбирай, любой. И развернули веером. Какие угодно сценарии, объясняющие происходящие события сознание каждого человека выбрало свою карту, которая в большей степени соответствует той карте, которая есть у него в ментале. А выбрав, перестал искать. Что нужно сделать с человеком, чтобы он вытащил еще одну карту, третью, четвертую, чтобы сравнил, посмотрел. Каждая карта это кусочек клипа. Человек формирует объяснение реальности сообразно тому, что считает правдой. Вы тоже выбрали какую-то правду. Является ли она абсолютной правдой или тем же самым клипом, который вы достроили в своем сознании за неимением Гербовой пишем на простой? Вот этот вектор, он может научить вас распознавать, когда объяснение, когда информация о реальности имеет начало и конец, или где она абсолютно клиповая, никакого отношения к реальности не имеющей. Она может выглядеть как логичная, но такое не является. Как определить это? Вот кто вам скажет, правда это или неправда? Только вы сами. Вот это внутреннее интуитивное ощущение, вот эта вот информация, объясняющая происходящее, туфта. Вранье от первого до последнего слова, хотя очень логично, и дядя в очках, такой в очкастый, такой значимый. Вот такие вот у него длинные регалии, а говорит, понимаю, чувствую, лжет, врет, другое объяснение. Вроде бы как ничем оно не подтверждаемое, а внутреннее ощущение говорит правда. И в этом смысле вы начинаете простраивать вокруг себя реальность относительно той правды, которую считаете максимально правдивой. Так пусть эта правда будет действительно правдой, а не лишь тем, что кажется. Очень нужен для этих целей правильный инструмент. Вот совокупность всех прав называется истина. Но у каждого она, эта правда абсолютно своя. И когда, как только мы свою собственную личную правду, которая абсолютно соответствует я есть и является ее отображением, ее отражением, начинаем подменять на чужую другую правду. Я-Есмь ее не принимает, возникает то, что называется отторжение, как народного тела, как народного элемента, отторжение. Она отталкивается сознанием и говорит, нет, лучше вообще никакой правды не надо, чем такая. Я-Есмь в этот момент замолкает, сознание начинает жить отдельно от Я-Есмь. То есть это такая программа, Которая вообще ни к чему не пришита, ни к чему не привязана, абсолютно служебная программа, такие обычно сознания называются служебными программами, которые живут по любой правде. Вот какую им дали, по такую и живут, какую нашли, такую и берут. И если бы это было единичные случаи, но нет, оглянитесь вокруг. Эгрегоры они как паразиты висят на этих первоосновах да, и, и кормятся с них. И вокруг первоосновы традиция, тоже там целая гроздь амелообразных существ висит. Не то чтобы провокация, а как проверка. Свою правду, ее ни с чем не перепутаешь. А когда берешь чужую правду, разницы-то особой нет. Для эффекта, для я есть, она как спала, так и спит. Какая разница, хорошая правда или плохая правда. Если она чужая, значит она однозначно не нужна. Вот это в этом весь и смысл, отличать свое от чужого человек берет информацию, очень логичную информацию, да, вкладывает в ее в свой ментал, находит там аналоги. У этих аналогов есть начало и конец. Он за ту чужую правду всунул, как вот штекерами воткнул и у него образовалась новая картина мира и по этой новой картине мира он живет. Из кусочков правды варится целый котел неудобоваримой лжи. Вроде все элементы съедобные, но все клипы и из этих клипов, Варится то, чего никогда не было, да и быть-то не должно. Но если человек это не принимает, то это зелье не сварить, это вваривая, вылеть в канал. А если принимает, оно становится пространством для жизни, питательным бульоном, средой существования, по крайней мере, этого сознания, но самое ужасное. Сознание тех, кто от этого, сложенного из различных клипов, зависит. Дети, возможно старики-родители, подчиненные и просто люди, которые в силу социальной игры находятся в положении зависимым, от того, кто сформировал, сшил свой разум из клипов, не привязанных ни к чему. Клиповое мышление это продукт нашей сегодняшней реальности. Мы можем сказать, что это, наверное, какая-то. Ох, в Советском Союзе было слово хорошее, я его забыла вредительство вот вспомнил вредительство какое-то, вот просто намеренный, намеренная, намеренный вред нам приносит. Если смотреть немножко шире, то вред, конечно мы здесь безусловно увидим, но я бы назвала все-таки это явление провокаций провокации, проверяющей каждого, на то, кто достоин свободы, воли и разума, а кто недостоин. Клиповое сознание появляется вследствие, конечно же, воспитания и образования, в основном. Где мы найдем возможность неклипового формирования мышления? А нигде, почти. Потому что... Классическое социальное образование, которое получаете и возможно получали вы и или ваши дети, основанное на системе тестов, оно априори клиповое. Да, нет, выбери из четырех ответов один, и вот будет тебе счастье. При формировании тестового сознания, собственно говоря, аналог клипового сознания, не надо логически подтверждать начало и конец. Надо просто выбрать правильную форму. Ты выбрал и ритуально ты готов встроить этот маленький клип, маленький кусочек в свое сознание, найдя ему начало и конец. То есть по сути ты все делаешь сам, всего лишь простым согласием. Упрощение приводит к клиповому сознанию. Клиповое сознание приводит к тому, что правды нет. Есть образы правды, есть вероятности правды, есть провокации неправды, но правды нет. Но как выясняется, правда это большой приз в большой игре. Правда это то, что люди не ценили, то, что легко поменяли на ложь, потому что ложь выгоднее или удобнее, а значит правда стала дефицитом. А то, что дефицитно, требует борьбы, требует иных алгоритмов проведения, чтобы не просто раздобыть, но удержать. Именно поэтому последние последние годы, а конкретно все начало 21 века, у нас связано с тем, чтобы мы прочувствовали дефицитность правды и доказали то, что на правду имеете право. Качество воздуха, экологические проблемы, то, что нам сейчас во все колокола звенят про то, что СО2 повысился, да, это информация от системы, а не от людей, которая тоже дает подсказки. СО2 повысился, лжи стало много. Это не значит, что он повысился. Это значит, что лжи стало много, но люди не услышат слова, вы слишком много лжете, фейковые новости, да, еще там чего-нибудь. Может быть они почувствуют лживость этого мира через угрозу жизни, раз они по-другому не понимают. Что нужно сделать, чтобы людям стало нечем дышать? Может надо и прямо так об этом рассказать? Показать? то, что вы сейчас делаете, это избавление от необходимости принимать чужую правду себе в картину мира и соответственно, как следствие, ибо мировоззрение рождает образ жизни и поведения, жить по тем правилам, которые связаны и следуют из этой лживой картины мира. Если ваша правда в вас, истинная правда проснется Та самая истинная, которая изначально имеет начало и конец, логическую связку, которая тянет эту временную линию испокон веков далеко в будущее, то вокруг вас реальность начнет разворачиваться автоматически иначе, потому что не будет необходимости, да даже и алгоритмов таких нет, формировать реальность, которая не соответствует правде. Она как бутон себя разворачивает вокруг зерна правды. И о том, какая реальность, такое и зерно. Если это зерно будет ваше настоящее целостное, то и реальность будет разворачивать себя, как настоящее и целостное. Если там будет лживое зерно, кусочек клипа ни к чему не привязанным, то такое же клипообразное, клипообразная реальность и будет формироваться рядом с вами.